Когда мы общаемся с людьми, особенно если мы общаемся с малознакомыми людьми, будет э, не очень уместно, если мы сразу будем э, входить в их интимную зону. То есть если мы сразу будем ближе, чем 45 сантиметров заходить, то это будет, э, скорее всего, против вашей коммуникации, чем за. То есть оно будет, э, скажем так, отдалять вашего партнера от вас. Всем ли это понятно? Это же просто? Да. А все ли этим пользуются? Mm -hmm. допустим, лифт, да? Mm -hmm. Да, вот смотрите, очень хороший пример лифт. Лифт, э, он своим контекстом, да, своим вообще в принципе существованием, он нам, нас по большому счету заставляет испытывать дискомфорт. Ну, мы, допустим, заходим в лифт, а там человек, который нам не нравится не приня... или неприятен, а нам с ним приходится быть, условно говоря, да, в, в одной интимной зоне. И это некомфортно, это ненормально. А, где еще мы бываем часто, не по своей воле, впускаем, в транспорте впускаем людей в свое интимное пространство, и нам это не нравится, у нас там нету рапорта, да? Где еще? Совещание. А на совещаниях прямо вот так. Угу. Окей, окей. Еще хорошее такое нарушение своего личного пространства – это очередь очередь в магазине, где нам приходится стоять и прям там вот спина в спину дышать. Я проводил эксперименты, я ну, старался делать так, чтобы человек от меня чуть отходил. Да? Называется соблюдать дистанцию, это совершенно нормально. Но почему-то многие люди этого не понимают, начинают тебя, да, давай, давай, толкают. Ну, конечно, можно там завести всякую дискуссию, типа, вас же сзади там тоже никто не толкает, вы тоже можете дать эту возможность, но почему-то люди уже привыкли дышать спину друг другу очень крепко, очень сильно, испытывая при этом дискомфорт, но продолжая это делать. Вот смотрите, какие мы интересные существа. Да, да. Почему так происходит? Потому что мы начинаем заходить на территорию другого человека. И смотрите, у нас есть, ну мы все не идеальные люди, мы не все и не всегда чувствуем границы другого человека. У каждого эти границы ну такие какие-то условные свои. Мы сейчас сделаем, поиграем небольшую игру, которая будет, которая больше будет про вас и она вам поможет. Смотрите, есть люди, которые не видят и не понимают, границ другого человека. Они вот прям прут как танк. Это как я вот э, проводил вот такую демонстрацию. Они прям вот будут заходить, будут трогать тебя, хотя тебе это далеко не комфортно и неприятно. Есть... ну и Это человек, который ну не понимает границ другого человека. А есть другие люди. Есть другие люди, которые э, не чувствуют и э, не чувствуют и не понимают своих границ. К ним легко заходить в их интимное пространство, с ними э, они очень часто от этого страдают. Это, как правило, человек такой, знаете, бывает, душа распашку, но на нем начинают потом ездить, начинают пользоваться его там, вещами, э, кружкой, не знаю, ложкой и все такое. Я предлагаю вам сейчас просто поиграть в эту игру. Что мы сделаем? Я вам сейчас продемонстрирую, как мы это будем делать. Играть будем в парах. Мне нужен сейчас один человечек который мне поможет в качестве демонстрации. Я просто покажу условия, как мы будем играть. Кто может, кто хочет. Пойдете? Хорошо. Напомните ваше имя. Светлана. Светлана, Вы там встаньте, чтобы вам в лицо не светило. Хорошо. Я вас попрошу встать здесь. Ну вот так, чтобы я к вам с любой стороны мог подходить. Смотрите, игра на самом деле очень интересная и очень простая. Вам, Светлана, Нужно мысленно представить здесь на территории, где есть ваши границы, в которые вы готовы меня впускать. Энергетические. Я не знаю, можете назвать их энергетические, Хорошо. да? Вам просто нужно со создать некую метафору вот своей границы. Вы приблизительно должны понимать, где это, чтобы потом мне указать. Ну, то есть вы знаете уже, да? А моя задача приближаться, Светлана, да? Да. Э -э приближаться к Светлане с разных сторон. И только лишь читая ее мета-сообщение, постараться распознать, где ее граница. Понимаете? То есть вы не должны ничего говорить, но вы можете делать все, что хотите. И вы сейчас протестируете себя, но я заодно протестирую себя. Хорошо? Mm -hmm. Вы можете смотреть на меня, можете не смотреть, можете делать э, все, что хотите. Mm -hmm. Я сейчас буду пробовать заходить. Mm -hmm. Уже зашли. Mm -hmm. Хорошо. Вы могли этого не говорить. Mm -hmm. Хорошо, хорошо, ничего-ничего. А, мы сейчас попробуем зайти с другой стороны. Угу. Смотрите, что происходит. Я э, вот эту условно, к этой условной границе, я извиняюсь, что я к вам своим самым лучшим местом повернулся, но как только я начинаю приближаться к ее границам, Светлана неосознанно начинает э, отходить. И у, раз, у каждого человека вот эти вот э, границы, они с разной стороны разные на самом деле. Вы сейчас будете друг друга тестировать, друг друга проверять. И я вот, допустим, могу уже сделать предположение, что Светлане будет не очень комфортно, если я вдруг буду стоять сзади нее. Потому что в процессе всего нашего общения она старается повернуться ко мне. И как бы я не пытался подойти к ней справа, она как-то начинает… Ну, мне кажется, вот я уже стою на ней, да, и мне дальше нельзя… Как я это определяю? Да никак, я просто смотрю, насколько ее мета-сообщение, ну, насколько она ну, там, скукоживается, напрягается. Я вот буду отходить немножко дальше, и Светлана начнется еще больше расслабляться. Смотрите, она меняет позу, она меняет э, поход. То же самое постоянно происходит в нашей повседневной жизни, но мы не обращаем на эти вещи особого внимания. Я уже в качестве эксперимента, если вы не против, э, ну, еще немножко вокруг вас хожу, Смотрите, Светлана, у нее достаточно большие границы, она не настолько мне хорошо доверяет. И если я правильно понимаю, они вот где-то вот тут проходят, и вот дальше не стоит заходить. Потому что если я начну дальше заходить, то Светлана или начнет напрягаться, либо начнет танцевать, либо начнет вообще отходить дальше. Но дальше ей некуда отходить, потому что там сзади стена. Она, может, тоже не хочет в свою границу э, вступать. Вот. Как мне показалось, что вокруг вас приблизительно одинаковые границы, приблизительно одинаковые, но это далеко не у всех так. И вы сейчас друг друга протестируете, поиграйте в эту игру в парах, но когда вы в парах друг друга уже так проверили, то есть задача первого человека представить свои границы, осознать их, не рассказывая другому, а другого человека просто потихоньку, вот смотрите, я начинаю где-то подходить, а она начинает... Я дальше не хочу лезть, потому что ну, это уже будет такое прямое нарушение, а зачем нам это да, в этой интересной игре. Мне только вот интересно подойти к... сзади. <свят> <свят> Но ну, видите, ну, мне кажется, что сзади вот эта территория, она немножко больше, чем со всех остальных сторон, именно в вашем случае. Почему мне так кажется? Потому что вот мне ни разу за эту демонстрацию не удалось э, ну, так комфортно постоять сзади вас. И это совершенно нормально это совершенно нормально то есть смотрите как правило то что мы со спины у нас как бы там нету глаз и ну это такие знаете вещи мы сейчас изучаем инстинктивные которые у нас в процессе эволюции они уже сформированы да и мы таким образом мы себя охраняем и представьте себе мы вообще не себя охраняем если я вдруг сделаю вот так то это будет очень некомфортно что происходит да, да, да. На что очень важно? Очень важно, во-первых, вы тренируете себя, когда у вас есть хороший партнер. Но тот партнер, который свои границы очерчивает, вы тоже еще задавайте, задавайтесь таким вопросом. А, вообще я готов эти границы отстаивать либо защищать и попробуйте поиграть в эту игру с разными людьми. Попробуйте поменять пару, мужчина-женщина, или там женщина-женщина на другой человек, или мужчина-мужчина на другой человек. И все это происходит очень сильно по-разному. Как сейчас себя чувствуете? Я хочу вас спросить, если можно. Давайте. <сосвабр> вы понимаете мою границу, когда мне уже некомфортно. Вам комфортно, когда вы пересекли мою границу или нет? Ну, могу сказать так, что не очень комфортно общаться, потому что я вижу, что вы меня сторонитесь. И я тогда, ну, получаю обратную связь и задаюсь вопросом, что же я делаю не так? И если вы обратили внимание сейчас, вот, хоть несмотря на то, что мы находимся в демонстрации, когда я начал незаметно подстраиваться под Светлану, мне показалось, что немножко наши границы уменьшились. Да, угу. да. И это очень здорово. Да? Вот это вот демонстрация того процесса, который очень часто, э, который постоянно происходит с нами в общении, но мы на него не обращаем внимания. Сейчас же уже Сейчас лучше, комфортнее. интереснее. Да. да, здорово. Ну вот так, да, мои ощущения, да, я начинаю, как только я э, понимаю, что я куда-то вот захожу, вот не туда, mm -hmm. вот, вот у нее даже вот, вот смотрите, у нее тело начинает как-то э, как вот так вот делать. И, и за этим интересно наблюдать на самом деле. Да, я, я это понимаю, то я то это чувствую. Я, ну смотрите, я скажу так, я осознанно понимаю, что я вам сейчас доставляю дискомфорт. Если я хочу строить с вами конструктивную коммуникацию, да, то я не буду на вас давить и не буду вот специально нарушать. Но так как мы находимся в этой игре и мы играем, я пытаюсь сделать разные вещи, потому что, ну, нужно продемонстрировать, и нужно, чтобы это было ярко, понятно и доступно. Смысл занятия, задания? Думайте. А каждый ли человек вам даст, если вы его будете вгонять? Но это вы уже говор... вы уже говорите о... Ну, вы уже говорите о давлении на человека, и на самом деле я вам сейчас кое-что продемонстрирую. Если вы поймете, что со Светланой сейчас происходит, то, наверное, может быть, мне и не стоило так делать. Я прошу прощения. Спасибо большое за демонстрацию. Я сейчас очень сильно нарушил. Моя задача какая в коммуникации? Мне задача, чтобы Светлана продемонстрировала вам то, что она демонстрирует, да? Но если я буду продолжать в таком ключе, абсолютно не спрашиваю разрешения Светланы, может быть, мне захочется там, не знаю, где-то ее прикоснуться, я заранее извиняюсь. Но это некомфортно. я тогда попрошу помощи у человека, который стоит. Да, да. Я думаю, угу. вот. Я извиняюсь, что я. Так, но угу, мы играем, мы играем, позвольте себе играть, не распускаем руки, мужчины и женщины, имейте в виду. Но вот что происходит, и большой вопрос, вот сейчас к вам, пускай Светлана попробует от, на ваш вопрос ответить. Доблюсь, доб, доб, добью, добьюсь ли я от вас чего-то, если буду вести такую коммуникацию? Дело вот такую вот наглую. Да, мы устанавливаем, Если мы, еще мы потихоньку друг еще друга. Может, может, но а вот конкретно вот это вот мое действие, которое было, оно было, во-первых, внезапным, во-вторых, оно было очень сильно нарушающим. Если я бы так продолжал свою коммуникацию, не спрашивал с можно до вас дотронуться, а просто а, получил бы ли я от вас что-нибудь? Да, да, да. Ну, как у меня Спасибо, умею... вот, что вы уберегли да, мое извините. лицо. Я рекомендую, Отвечая на ваш вопрос. Что? Ну подойдите и попросите у него. Да, да, да. Но если вам это нужно, то вы уже знаете способ, как этого достичь. Ну, нарушайте осознанно нарушайте личные границы которые вот меньше 40 сантиметров входите в эту интимную зону и вероятность получить по лицу значительно увеличивается скажем так если мы начинаем вести коммуникацию и мы следим за этими процессами то мы можем экологично спокойно в процессе общения приблизиться к человеку я надеюсь, что я ответил. Хорошо, давайте поиграем в эту игру. Объединяйтесь сейчас в пару. Я рекомендую работать стоя. Просто спасибо большое, Светлане, за демонстрацию.